Я, наверное, тебя немножко представлю. Благодарю, да, Диана. И ты сама расскажешь более подробно о себе. Со мной сегодня в эфире Светлана, моя коллега. Она работает, сотрудничает вместе с Анатолием Александровичем со мной, Международная Академия Естествознания. И очень разносторонняя личность, поэтому вот то, как она себя хочет, сама представить, она сама расскажет. А так Светлана также активно занимается развитием духовным, и вот ее заинтересовала тема ченнелинга. Но ну, я тоже думаю, она сама об этом скажет, как и почему это произошло, и она меня ко мне обратилась с предложением провести эфир на эту тему, и вот я согласилась. Радостно. Ну меня, я надеюсь, вы знаете. Я Диана Некрасова, тоже преподаватель Академии международного естества, знания, супруга Анатолия Некрасова и Ченнелер. Что такое Ченнелинг, будем говорить сегодня как раз подробно и можно ли этому обучиться. Светлана, тебе слово, пожалуйста. Да, благодарю, Дианочка. Еще раз здравствуй. Здравствуйте все присутствующие. Диана, я тебя благодарю, что... Ты мне дала такую уникальную возможность пообщаться с тобой напрямую на эту интересную для меня тему. И а, первый человек, который, скажем так, был у меня, встретился мне вживую, кто занимается ченнелингом, это была ты год назад, а, когда я только приступила к а, обучению в МАЕ а, и посетила поток жизни Анда Александровича на Алтае. И эта тема так как я являюсь действительно разносторонним человеком, да, меня увлекает все, что связано с развитием и бизнеса, и личностного роста, и энергетические практики, которыми я занимаюсь. Вот. Но вот здесь это какая-то тайная, покрыта волшебством, ченнелинг. И если год назад для меня это казалось чем-то вообще очень заоблачным, очень нереальным, но в течение года ближе-ближе знакомясь, это уже стало таким более близким, но и созрело окончательное желание узнать, что это такое, как это можно применять, все ли это умеют и с кем вообще можно общаться с помощью этого челленга. Челлинг. Как правильно лучше сказать? Челленг. А, это да, тема, да channel, от английского слова «челленг канал» нам, наверное, чаще встречается именно в таком виде ченнел. Да, наверное, сегодня будет для тех, кто еще совершенно не понимает в этом, потому что я буду задавать такие, возможно, кому-то покажутся смешные вопросы, но для меня они очень важны, и те, кто, с кем я общаюсь, да, кто еще только знакомится с этой темой, я думаю, что будет а, это очень полезно. Диана, и твоим новым тоже подписчикам это, скорее всего, будет а, очень полезно, потому что мы сейчас... В МАЕ у нас такой просто потрясающий проект «Портал исполнения мечты», который Диана ведет с Александровичем, и это волшебные процессы, которые очень многим дают ресурсы, и вот как раз тоже, да, эти ресурсы получены с помощью ченнелинга. Вот, поэтому эта аудитория тоже будет, наверное, это интересно. Благодарю, Диан. И очень интересно, что это такое, если ты расскажешь, то есть начнем с этого, что это такое, кто здесь присутствует и с кем вообще uh -huh. эта связь происходит. Uh -huh. Скажи, пожалуйста. Да, просят повторить тему для тех, кто присоединился. Слана, я тебя благодарю за представление твоё и меня, портале исполнения мечты. Замечательное упоминание, очень кстати. И тема нашей сегодняшней беседы, прямого эфира — это ченнелинг, это послание из высших миров, можно ли научиться принимать такие послания. В последнее время, как вы, наверное, наблюдаете, что эта тема все больше становится проявленной. Если раньше как-то скептически к этому относились, то сейчас, вот во время особенно последних событий, к этой информации также большое внимание. И, в общем, это закономерно, потому что когда нет каких-то внятных объяснений, научных, да, четких, логических, то люди обращаются уже к высшим силам, которым сверху видно все, ты так и знаешь точно, совершенно. И, в общем, я очень рада, что эта тема все более популярна, ченнелинга, приема посланий из высших миров. Многие ко мне обращаются с запросом, можно ли этому научиться. Ну вот я начну по порядку. Глупых вопросов совершенно не боюсь, так как сама я в прошлом журналист, тележурналист, и я очень долго училась именно задавать глупые вопросы, потому что читалась умных книжек, учебников в университете, и все время боялась показаться неумной. Но потом у меня коллеги, Тележурналисты учили, что в этом как раз залог успеха интервью, чем глупее вопросы, тем более развернутый ответ дает человек. И, соответственно, люди получают больше ценности, больше пользы. Потому что ну, как не, не только покрасоваться журналист приходит, но и какую-то пользу ценность дать. Поэтому очень-очень приветствую самые различные вопросы. Итак, что касается ченнелинга, как я уже говорила, то этот термин возник с английского слова «ченнел», так как первый бум вот этих посланий, он в Америке стал происходить еще в конце 80-х, 90-е годы. Выходили тогда у нас книги в конце 90-х, издательство «Софии», тоже так и назывались ченнелинги. Я помню, 11 серий я покупала сама в специальных магазинах. Хотя я еще не, не занималась этим всерьез. И ченнел, соответственно, это канал, а человек, который получает информацию из высших миров через канал, называется проводник или контактер. Контактер, я думаю, что это нам такой термин более знакомый для всех, для нас. И, соответственно, вот он, это обозначает получение информации из высших миров. Многие, конечно, еще не до конца верят в такую возможность. Я сама такой еще несколько лет назад была, что я постоянно сомневалась, насколько это все реально. Ну, то есть, то, что реально, я в принципе не сомневалась, а насколько точно это, насколько достоверная информация, Это на этот счет у меня были сомнения, полученные во время ченнелинга. И так как раз. Получилось, что когда я сама начала принимать послания и прошло какое-то время, я в своей жизни просто стала под, получать подтверждение наглядное того, что я то, что я получила там два-три года назад, что это реализуется сейчас и это абсолютно абсолютно достоверно, абсолютно под Об этом чуть позже скажу. Диана, yeah, у меня такой вопрос родился, да. а вот экстрасенсорные способности, когда говорят, сейчас я там пойму, что у тебя, это как-то с ченнелингом имеет отношение, или это вообще разные вещи? Да, в принципе, это близкие, близкие понятия. Так как и экстрасенсорные способности, это вот как на русский язык сверхчувствительность да, переводится, и умение принимать информацию, это в принципе наши природные способности, те, которые у нас когда-то были. Я думаю, многим известно, что до современной цивилизации, вот 2000 лет, да, с момента рождения Преста и дальше, были более гармоничные в прошлом цивилизации, Лемурия, Гиперборея, вы, наверное, слышали Атлантида. И вот в этих цивилизациях люди обладали еще вот этими способностями. В принципе, это были те же люди, но почему-то у них эти способности были раскрыты. Значит, ну, логично сделать вывод, что это... В принципе, доступно всем, но по какой-то причине мы эти способности утратили. Но на самом деле примеров того, как происходит ченнелинг и происходил все вот эти тысячелетия, их очень много, потому что... Все, когда любой процесс, когда человек испытывает высокое творческое вдохновение и получает какую-то информацию, которой до этого не было, это по сути ченнелинг. Многие религиозные истины были приняты с помощью ченнелинга. Вот Коран был передан пророку Мухаммеду с помощью ченнелинга. В Библии, вот я сейчас была в Израиле в ноябре, на свой день рождения, 11 ноября, экскурсовод все время, она такая очень современная, бойкая девушка, рассказывала в такой современной манере, что вот, допустим, Дева Мария вышла на порог, и к ней явился Архангел Гавриил и сообщил о том, что им придет душа Иисуса к ним с мужем Иосифом. И потом опять явился тот-то. Вот у нее постоянно во всех рассказах являлись. И кто-то спросил из туристов, да что это к ним там все являются. Она говорит, а как вы хотели? Тогда газет не было, интернета не было. И тогда был такой способ получения новой информации. Являлись сущности из высших миров и передавали. И это наглядное отражение Библии это не какой-то образ, это реальность, что тогда люди общались, слышали, видели их представителей, не только святые, но и самые обычные. Потом очень многие научные открытия, там вот таблица Менделеева да, во сне приснилось, Что это значит? Во сне очень часто вот эти послания, происходят происходит во сне, когда у многих наверняка были случаи какой-то, видели эпизод яркий, да, запоминали, потом в будущем эта картинка реализовывалась или даже забыли, а потом вы куда-то приезжаете и вам кажется, ой, это уже был эффект дежавю, на самом деле уже у вас пришло это послание во сне, что такая будет ситуация». И таких случаев очень много, то есть вот всегда, когда поэты, музыканты, какие-то вот произведения, особенно которые становятся известными, великими, это точно совершенно было передано методом ченнелинга. Обалдеть. Диана, вот тоже ты сейчас сказала про интернет, да, способ связи. Как-то на одной из встреч ты говорила, что мы сейчас можем во что-то не верить, да, чему-то не доверять, да, но интернет мы тоже какое-то время назад в него не верили и никогда не думали, что мы можем вот так общаться, да, вести прямой эфир. Два человека, находящиеся в разных городах, вести прямой эфир, который видят миллионы людей в своих домах. Вот расскажи, как про эту связь и как это с, тоже ага. с ченнелингом связано и связи с другими ага. измерениями. Ну да. А, кстати, Светлана, я надеюсь, не секрет, что сейчас ты в Челябинске находишься. И да. если кто-то из твоего аккаунта, твои земляки а, смотрят, я очень рада, потому что я долгое время... Ну, недолго я, но какое-то время в детстве жила в чебаркуле, это под Челябинском военном городке. У меня отец там служил, родилась на Байкале, потом в Монголии жили, а потом в военном городке в Чебаркуле. И, ну, соответственно, вот, мы с вами, можно сказать, земляки, потом в Екатеринбурге еще жила. Когда большое раз... привет тебе от Челябинска да, сейчас да, отправляю. Да, очень приятно эти энергии собираюсь навестить этот город и Чебаркуль Челябинск в, в этом году очень планирую, намереваю, сказываю такое намерение. Очень Чем. ждем. Вот. Да, благодарю. Что касается связи, действительно есть аналогия. Вообще все, что вот технические все изобретения, они сделаны по принципу тех способностей, которые у нас есть. То, что вот телефон, да, общение, на самом деле у нас есть изначальная способность телепатии, передачи мыслей на расстоянии. И вот э, коллеги, с кем я общаюсь, э, я знаю... Э, я публикую свои материалы в журнале, который раньше назывался «Мировой ченнелинг», а сейчас «Планета ангелов». И есть такая школа, мастерская духовного вознесения «Ремоя». И вот одна из тем касалась телепатии в прошлом обучающем потоке полгода назад. И у людей были очень-очень хорошие результаты. То есть принимали и передавали люди по целой фразе, по целому предложению. То есть люди, которые в разных местах находятся, в разных городах, да, один думает, другой получает абсолютно не зная, о чем будет этот человек говорить. То есть это вот все реально уже подтверждено недавними совершенно такими опытами. И соответственно тот же самый то, что мы выходим в интернет, это мы получаем информацию из вот такого виртуального да, хранилища знаний. Точно так же и прием информации, ченнелинг — это прием информации из такого вселенского хранилища знаний. Кто-то называет «Хроника Акаши», ну, как-то так более, что ли, завлекательно, да, кто-то вот проводит сеансы по хроникам Акаши, ну, чтобы было как-то понятнее и привлекательнее, но ну, действительно вот есть такой термин, где э, хроники Акаши, где информация хранится обо всем, о, о каждом из нас, то есть такая вселенский интернет, вселенская библиотека, это действительно существует, и есть в этом свои плюсы. Ну да, то есть мы раньше в интернет не верили, а сейчас мы кто-то из присутствующих может там сомневаться, как это, кто это говорит, что это реально возможно, или uh -huh. это все фантазия ну, контактера, да, что время пройдет, и это, ну, станет уже таким же для всех, да, близким, как и интернет, да? Настолько uh -huh. это, то есть действительно это станет наш, нам доступным каждому человеку быть контактновером. Да, и, и, и, действительно мне этого очень хочется. Прям моя мечта, с одной стороны, конечно, когда начинаешь принимать информацию, не скрою, что есть такой момент уникальности, что-то кажется себе особенным. И на первой поре это, в принципе, можно я вот всегда, как психолог, смотрю, как вот какие-то э, проявления, которые мы считаем негативными, да, там, может, как элемент гордыни, использовать во благо. И мне вот это помогает самой просто развиваться. Допустим, э, ну вот у меня есть какая-то природная там ну, ли, или неорганизованность, и поначалу вот чувств ощущение уникальности от того, что принимаю членом, для меня было такое, таким двигателем э, идти дальше, практиковать, потому что здесь как в накачивании мышц, этому природной способности есть, да, мышцы у всех есть, но для того, чтобы их форму привести, нужно потратить время и усилия. Точно так же и здесь, вот что касается обучения. Поэтому для меня это было на начальном этапе мотивации такой хорошей. Как-то да, еще у меня заниженная самооценка в себя, больше поверить вот, благодаря этому. И, ну, единственное, главное, что на каком-то этапе уже нужно переходить в другое состояние, да, чтобы дальше развитие продолжалось. Здесь очень важный момент именно связь с масштабностью, с духовным развитием. Ну, вот в вопросе того, что чтобы принимать вот эту информацию, что вроде как всем дано, но для того, чтобы выходить вот на определенный уровень да, приема информации, такой вот масштабный, касающийся каких-то глобальных процессов, то и самому надо соответствовать. Ну, как говорят, что мечте надо соответствовать, там, всему, в общем, всему надо соответствовать. Это понятно. А, да, Диана, это как-то связано с предназначением, вот это вот соответствие, то, что ты говоришь, или это уровень развития человека, его внутреннего, соответствовать? Ну, это, наверное то, что можно, если спросить, что, что главное, да, какое вот я вижу главное условие что ли из своего опыта к тому, чтобы принимать информацию, это действительно контакт с душой, то, что я называю контакт с душой мужской терминологии, вот Анатолий Александрович, может быть, это осознанность, это когда Каждое, каждое действие, каждое событие в твоей жизни, ну, ты не просто по течению плывешь и реагируешь, что-то произошло, ты реагируешь, а когда ты сам творишь, и когда ты осознаешь все, что происходит ну, со стороны так, наблюдателя, так скажем, там, ну, не очень понятно, но я думаю, что вот все, кто в моем аккаунте, уже э, осознанные люди. И, Абсолютно понимают, о чем я говорю. Первую очередь, раз, да. В первую очередь, это получается контакт с душой, который тоже сейчас и в моей, да, в академии, как бы это да, мировоззрение входит. Вполне... Да, на, да, и в портале это, на это мы настраиваемся. И этому идет то есть, есть обучение по этим, этим процессам, настройка определенная. А, Диана, ну, да. у тебя... Да. Угу. А у тебя как все началось? Расскажи, как ты давно, да. как ты вот это все включи, как у тебя произошел вот этот вот контакт с душой? Угу. По сути, на самом деле, вот то, что контакт с душой, это осознание своих чувств. Вот для меня это так, потому что чувство это язык нашей души. То есть на самом деле это вот так вроде звучит глобально. Я все всегда на какую-то практическую более понятную основу стараюсь во всяком случае переводить. И вот даю как раз в портале исполнения мечты такие практики по э, работе со своими эмоциями, чувствами, потому что именно чувства э, проводники э, нашей э, между нашей личностью посредники и душой, так скажем. Что касается меня, э, все, конечно, очень интересно, индивидуально. Ну, я приведу, наверное, пример такого первого ченнелинга. Э, Наверное, именно сначала пример, а потом, как я уже, как я к этому готовилась. Первый э, контакт у меня состоялся еще когда я абсолютно не занималась этой темой. То есть у меня для меня эзотерика была как хобби длительное время. И я работала тогда на первом канале. У меня есть на эту тему пост. Я думаю, многие смотрели, читали. Просто там вот один важный нюанс. Я хочу на него обратить внимание. Это важно для нашей темы. И про то, что мы говорили, что это доступно всем. И я... Э, уже созрела к тому, чтобы выйти замуж где-то тридцать четыре, тридцать пять лет и пошла в храм. К Святой Матронушке, монастырь в Москве. Там вот я описывала, что я услышала фразу у иконы, что новое вино в старые мехи не наливают. То есть я эту фразу никогда не слышала, там, ну, может быть, когда-то давно очень. И трактовала это так уже дома через интернет, что мне нужно измениться, прежде чем самой, прежде чем что-то новое в своей жизни получить. Но это ко всем областям жизни касается. Но главное не так. Главное, что вот посмотрите, обратите внимание на, на в этот пост, если вы войдете в мой аккаунт и почитаете комментарии, сколько женщин написало, что они слышали от матронушки подсказки по поводу различных ситуаций. Вот еще одно доказательство, что ченнелинг доступен абсолютно всем. Здесь просто действительно складываются определенные условия, когда мы идем в храм, мы в таком сконцентрированном, более медитативном состоянии, у нас есть четкий настрой, то есть мы выражаем намерения о решении какой-то проблемы, да, не просто хаос мысли, вот чем медитация, почему медитациям обучается, тоже как-то связано с ченнелингом, это способность концентрироваться, не расплываться в мыслях, да, что как тебе может что-то прийти извне, если у тебя хаос в голове, да. Ну, как ты просто не отследишь, что какой то вот новая какая-то информация. Поэтому вот важна эта концентрация. Соответственно, в храме эта концентрация происходит. Ну и вообще храмы это тоже так, такие своего рода порталы в связи с высшим миром. И там эти порталы, ну, они открыты, да, поскольку люди приходят и сознательно общаются, обращаются они же не с иконами, а за теми, кто за ними, соответственно, вот этот путь там проложен. Ну, конечно, есть свои там аспекты, которые, как сказать, мешают, да, мешают тому, чтобы... Именно там обучаться приему информации в храмах. Это, конечно, я не, ну, не буду это рекомендовать, потому что ну, сама по себе религия, она этого не признает и не в ее интересах пока этого признавать, потому что основное это все-таки упорно то, что мы люди маленькие, да, святые, это э, Люди большие, и, соответственно, вот это вот неравенство, и на самом деле это уже не соответствует эволюции, потому что как раз из ченнелингов мы знаем сейчас о том, что э, святые близки каждому из нас. Вот Иисус часто говорит, что Он э, в сердце каждого из нас живет, и это не просто образ, мы действительно, и они нас к этому призывают, можем общаться с ними и сотворять. Это вот мы переносим из нашей такой социальной системы, что вот у нас есть чиновники, министры, да, есть выражение «дозвониться, до не дозвониться, когда до министра. они реально далеки от народа. А здесь такой иерархии нет. Чем выше святой, вот как он, такой пример Матронушки, тем ближе он ко всем, и тем, видите, и слышит, и воспринимают подсказки, несмотря на то, что такой высокий дух. А, да, да, да, если что, прям да, да, да а. я возвращаюсь. Такого опыта уже более осознанного ченнелинга он уже случился, когда я была замужем. Мы поехали в путешествие тренинг в Австралию первый раз, два раза мы там были, и остановились, там вот Сидней город крупный, а второй, вот как у нас Москва, Петербург, Сидней, это как Москва, а может сравнить второй город по величине, по значимости, это Мельбурн. Вот в Мельбурне остановились после перелета такого длительного и на следующий день пошли, поехали по городу с экскурсоводом, нашим русскоязычным Александром. И у меня дочка стала, проголодалась, стала прям из, из машины показывать на какой-то ресторанчик и кричать «Ам-ам!», почему-то она на него показывала. А тот, такой папочка, у него само, самого дочка была ну, на год, может, старше, он, ну, так трепетно к желаниям девочек относился, что он прямо вот остановил машину, говорит, все, мы идем именно в этот ресторан. И, как оказалось, не случайно, потому что мы заехали на парковку подземную рядом, это при отеле Sheraton, по-моему, какой-то такой отель люксовый, сетевой известный. Вот, поэтому там большая такая парковка подземная, в нее э, заехали. Не случайно про парковку говорю, потому что, когда я вышла, я почувствовала необычный поток. Я ничего такого не настраивалась после перелета и как-то первый раз в незнакомом стране, незнакомом городе, абсолютно не думала, не ловила никакие потоки, но это было э, сложно прям не ловить, потому что вот как я такой, и на уровне ощущений в теле, мурашки по ногам, и вот такой поток ну, на внутреннем видении, что ли, свет, и ощущение э, какого-то, не знаю, э, про, прохлады какой-то. То, то есть это физически, то, на физическом да, уровне да. все это происходит, это не только в голове, это... Да, да, я уже, когда получила телесные сигналы, я уже как внутреннее видение тоже стала подключать, спрашивать, что происходит, высшее я свое, и э, увидела потом уже зрением, таким внутренним, увидела группу мужчин среднего роста на парковке. При этом они были одеты как аборигены, но не как вот в Австралии, как я представляла там, потому что южная страна, а как северные аборигены в таких набедренных повязках из шкур. Ну и, соответственно, с такими немного взлохмаченными волосами, раз, как сказать, с растрепанными немного волосами. Да, и один из них, там несколько человек было, один из них такой благообразный, прям у него благородное такое лицо, и вот от него я поймала импульс, он такую озабоченность какую-то выражал, и я так поняла, что им нужна какая-то помощь. И, конечно, ну, они не физически были, это то ну, видением внутренним я их почувствовала. Я как-то немножко испугалась, даже прямо скажу, и сказала, что да, да, я готова, но позже, вот, позже контакт состоится. Вот так вот внутренне тем более, там меня уже позвали, я чуть-чуть задержалась, пошла дальше, мы благополучно пообедали, а вечером уже в отеле, когда мы укладывали Анатолий, пошел купать Ангелину, а я опять почувствовала этот импульс, видимо, они дождались, когда я останусь одна. И я села, я помню, прямо на прикроватном столике стала записывать блокнот, вот послание от них, от этих людей оказалось... Ну, я это описываю. У тебя есть такой сайт группы Света. Там есть, можно найти материал «Метафизика пятого континента». И подробно этот случай я описываю и само путешествие про Австралию, чем оно было замечательно с эзотерической, исторической точки зрения. И там вот как раз все это объяснено, что происходило. Но вкратце, если сказать, что это был действительно зов, они увидели, что есть человек, с которым можно общаться, это для любых Обрадовались. И действительно попросили о помощи. Существующих... Как оказалось, это жители мира, который ниже нашего по вибрациям, ну, можно сказать, третьего измерения гармоничного третьего измерения, ну тоже там есть своя градация, и а, они, как сказать, оказались в определенном замкнутом ну, пространстве, а, то есть и, ну и не просто так вот что-то им в жизни не повезло, а есть такой закон кармы, причины и следствия. Там были души тех, кто в свое время при, а, приплыл в Австралию и жестоко уничтожал аборигенов, а, ну как бы вот навязывая вот эту свою цивилизацию. Соответственно, вот они для проработки вот этого урока перешли в более нижний мир и не могли никак от него, ну, продолжить из него эволюцию дальше. Ну, то есть по классам, да, не могли, по сути, перейти там ну, из третьего в четвертый класс, как бы остались на второй год, можно такую аналогию провести, и, соответственно, не перешли. Ну вот, и в итоге в завершении путешествия мы еще проехали по всем городам и вернулись в этот же город, и в завершении путешествия мы оказали уже группой, кто-то осознанно, кто-то неосознанно такой помощи, и все благополучно, все у них состоялось. А то есть они тебе какой-то вопрос задали, или что, или просто попросили ваших энергий? Что это было? Нет, они попросили Прям помощи. Я разработала с помощью высшего я, такую световую работу. Ну, как это не я одна делала, а в таком сотворчестве, которое касается других миров, помощи в эволюции всегда принимают участие наши высшие аспекты, учителя, да, кто вот там уже у них тоже свои какие-то участки работ, кто вот ответственнее за помощь там, возносящимся мирам. Они подключаются, а мы для, как посредники. И было именно объяснено, что почему ко мне, а не какому-то учителю высокому они обратились, потому что именно важно как сказать, вот эта близость наших измерений, потому что, э, ну, высокие учителя, они слишком высоко, да, э, и не могут вот такой, а мы для них как мостик, то есть мы близко к ним, и мы можем провести вот это именно творчество очень важно сейчас с различными мирами, и мы очень важны, важно открывать вот эти способности ченнелеские, не только для того, чтобы узнать там э, про свои какие-то запросы, вопросы личные, индивидуальные, но и для помощи всем, вокруг нас множество миров и множество форм жизни, вот для помощи в их развитии. Вот как говорили в свое время, что человек там царь природа да, в каком-то смысле он царь, но в таком эволюционном, что как царь он ответственен с любовью за всех своих подопечных. Не для царя, чтобы править и всех унижать, да, а тем, чтобы помогать расти и жить счастливо всем кто его окружает так интересно вообще то есть э, получается ты как они как тебе заявку отправили да то есть отправили заявку нам нужна помощь uh -huh. и ты уже передала и как бы соединила да и, uh -huh. и произошел какой-то процесс О, uh -huh. вообще волшебно да можно давайте посмотрим комментарии потому что э, уже несколько человек писали может быть сможем если да, ты не да. на несколько как раз сейчас ответить я да. вот у меня прям есть дальше тоже вопрос, потому что мы... Угу. Отличная тема, хотелось узнать, как вы доверяете тому, с кем общаетесь? Может, это вас обманывает какая-нибудь неупокоенная душа? У -у -у. Вот такой вот. Да, ну, вот этот вопрос, он такой объемный, его, конечно, часто задают, и он касается, ответ на него, он касается двух тем. Это умение распознавать информацию, да, вот как мы тоже в интернете и нас как журналистов учили распознавать источник, доверять ли вы источнику, что может быть там, не знаю, сайт какой-нибудь Фонтанка.ру, а может быть там газета Коммерсант, да, и... Какой-то источник может немножко, э, ну, я не буду говорить не о конкретных, а в принципе, какой-то может при, э, приукрасить информацию. Опять же, я на Первом канале работала, да, тоже Знаешь, что такое, да, можно приукрашивать. Ну даже просто факты, очередность фактов меняешь, уже по-другому звучит информация, да? вот даже в таком, и вот это мы различать учимся в своей такой обычной социальной жизни. И точно так же здесь, опять же, все по аналогии, есть такое умение различения информации. Но вот это, эти сомнения, они касаются как раз ответа на вопрос, как обучиться и что для этого нужно. Потому что я сама через это прошла, не просто я вот в книжке прочитала такие красивые слова. Для того, чтобы принимать информацию и доверять, нужно действительно соответствовать и быть наполненным любовью. И, соответственно, если ты, вот что мы духовным уровнем да, считаем, что ты гармоничный во всех. Ну, основные хотя бы сферы жизни, конечно, где-то у каждого никто не святой, в каком-то обязательно косяк найдется в какой-то сфере жизни, но основные хотя бы там, семья, реализация, мужчины и женщины, отношения, твое состояние, женское, мужское проявленность его в мире. И плюс желание отдавать, да, желание делиться, то есть первенство любви в твоей жизни, первенство отдачи, а не потребления. И, соответственно, если ты гармоничный, отдающий человек, наполненный любовью, то просто по закону подобия к тебе не может притянуться никакой там, не знаю, сущность. Опять же, это отдельная тема, что как таковой там, тьмы или зла не существует, есть миры, где недостаточно Любви, недостаточно Света пока. И в том числе наша задача — им дарить Свет, их наполнять этой Любовью, им помогать развиваться. И вот... Для именно контакта, да, не за помощью не может обратиться, а для контакта тебе не притянется по принципу подобия э, э, сущность, которая с более низкого, э, низкого плана. Если же у тебя есть, ну если эго очень развито, если получаешь информацию там только для славы, для зарабатывания денег, ну будут простыми словами, как есть говорить, да, и вот ты звучишь вот на этих вибрациях потребительства, эго, эгоизма, желания славы, то, конечно, можно словить вот какой-нибудь... Такую. То есть мож, может такое быть, что вот эта сущность придет и будет выдавать себя и за какого-то даже высокого учителя. Но это опять же вот твое искусство, как в любом деле, твое искусство и плюс твое духовное развитие, распознавание этой информации. Другие же люди, кто читает этот первый вопрос, еще третий именно по восприятию, как мы можем отличить, да, читая то или иное послание, кто там ухлырь какой-нибудь говорит, или а, святой, действительно святой, Сергий Радонежский, любой другой учитель, по тому, какие ощущения вы испытываете. Сейчас многие вот эти энергии уже ощущают, распознают. Да и мы всегда распознавали, вот даже для, с человеком с одним мы общаемся, да, и вроде он может там какие-то красивые слова говорить там, о любви о духовности но у нас почему-то к нему не лежит душа и мы там ну, не верим да или э, в чем-то там недовольны ну, нас раздражает хотя вроде бы все внешнее все прекрасно. Это потому, что мы чувствуем энергии, вот тот энергоинформационный посыл, который от него идет. Точно так же, когда выходишь на связь с тонкими планами, ты чувствуешь вот эти энергии и признак вот такого достоверного послания, когда ты прочитал, и у тебя... Ну, окрылился, да, вдохновился, выросли крылья, или, по крайней мере, почувствовал какое-то тепло, какую-то нежность. Ну, по эмоциям, по чувствам распознаваний, в теле ощущений, или когда там ты почувствовал другое, да, если э, тебя там там, ты такой сикой, мы там тебе говорим, делай там то-то, да, то ты себя маленьким человеком почувствовал каким-то несоответствующим, каким-то недостойным. Опять же, ну, ни, ни один духовный учитель не будет унижать, не будет ä, нарушать твою свободу воли, что-то приказывать, повелевать. Ну, вот это все развивается. Но самое главное, просто, ну я сама еще, э, так, так сказать, не... Не скажу, не разобралась, не, не, не знаю точно, вот, как эту донести тему, чтобы это так было понятно, но э, так вот нам, учителя, говорят, что самое главное – это вот, связь с «высшим я» это такая отдельная тема, что именно общение не напрямую происходит, а через твое Высшее Я. И опять же, твое Высшее Я — это вот такой гарант, что к тебе никто не прилепится, что это там и твой ангел-хранитель в одном лице, и высокая сущность, которая тебя оберегает. Но на самом деле это Высшее Я, вот как Краин говорит, такой высокий дух, это ты во всех своих прошлых и будущих воплощающих, то есть это вот такая вот энергоинформационная сборная солянка, но на самом деле высокая сущность света, которая объединяет информацию, да, или э, энергоинформацию о всех твоих прошлых, в том числе гармоничных, и будущих даже воплощениях. И вот если ты через эту более целостную, да, вот ты один аспект здесь на Земле, а это более целостная сущность общаешься, то общение только вот гармоничное, положительное, и распознаешь тех, с кем ты общаешься совершенно точно и достоверно. Так интересно, вот прям уже хочется следующий эфир еще на тему Высшего Я. Но да, сейчас не буду на это отвлекаться. Еще вот такой момент, ты отвечала, что человек с негативом, да, может быть, эгоистом или как горделивый, он тоже имеет выстраивать те каналы связи, то есть это не то, что должен быть прям чистый, с чистыми намерениями человек. Все могут принимать, по сути. Получает. Ну Не да, да ну только то, что что что зависит. Да, у кого-то это природный дар, который передается, вы знаете, вот по поколениям, там вот бабушка передала. И опять же... То есть информацию принять можно, но вопрос ее достоверности, потому что каждый берет именно тот уровень информации, которому он соответствует. И вот это соответствие, на самом деле, по своему опыту, я вижу, что постоянно надо подтверждать. Абсолютно, вот я говорю, как в любой профессии, там, не знаю, врачи, учителя, они же ходят постоянно на курсы повышения квалификации. Сертификацию это, годовую. Да, дошла. сертификацию. Так же и здесь, только здесь ты проходишь проверку жизнью, то есть обстоятельствами. Вот пример, я помню, в Чехии, в Марианских Лазнях я приняла ченнелинг, по-моему, на 8 марта от Марии Магдалена, аспекта женского Иисуса. И там речь шла о том, что мы едины, что мы там с теми даже соседями, кто там нам неприятен, или с какими-то формами жизни, там, червями или, там, не знаю, жуками. Мы тоже, по сути, что это божественные существа, и что мы, важно вот это единство нести в своем сердце, ощущать, проявлять, мы за них ответственны. Вот я передала, это записала. Что вы думаете? я тут же прохожу проверку, а я-то сама вот этому соответствую или нет, чтобы передавать такую информацию, чтобы это было не просто красивыми словами. Я захожу в кафе, где я чай пила после того, как Ангелину заводила в садик, на обратном пути. И обычно там было никого не было, еще туристы все спали, такой туристический городок Варианские лазни. А здесь э, сидят мужчина и женщина такие, э, с, ну, явно они накануне, по-моему, выпивали, и с пивом сидят. И сразу быстро все оценивается и по запаху, и по их виду. Вот. И у меня первая реакция, что я уже такая пришла, настроилась, вот в свое любимое кафе сейчас сяду, чай попьют, у меня был такой ритуал. А здесь вот такие соседи. И тут же вот я уже проживаю то, что я сама приняла, а как я к этому отнесусь. И я действительно, ну, я села там, ну, рядом, да, так, чтобы их не нарушать, не было комфортно, и стала спокойно, выключила эту оценочность, для чего нам осознанность нужна, выключила оценочность и стала спокойно пить чай, конечно, такого наслаждения не было, но как только вот это внутреннее принятие случилось, они как по команде встали, собрались, и вышли из кафе, и расписались, мы работу сделали, Диана проверена, да? да. да. Можно дальше давать информацию. Так же, так может в личной жизни сразу происходить, поэтому это такое веселое занятие, постоянно тебя тестируют, только успевай проходить проверки. Да, я тоже наблюдаю в своей жизни, только что-нибудь где-нибудь скажешь, особенно когда в чем то сомневаешься, но такая захотелось красивые слова сказать, и такой «на» даешь, а потом жизнь-то, а ну-ка, ты-то как в этой ситуации, раз-раз-раз тебя тоже раскручивает, да, где-то ты справляешься эмоционально, где-то уже по-другому, uh -huh. где-то пересматриваешь, очень интересно, Диан, благодарю. Uh -huh. а, как мы поступим, у нас просто времени примерно 15 yeah. минут до завершения, Практика, мы еще ответим да? на вопросы, Будем... да, или мы уже, вот, очень-очень э, интересно... Э, еще, то есть, как научиться? Вот, если ты мне скажешь, uh -huh. вот я такая, я света, я, значит, год <свят> занимаюсь, вникаю в эту тему, занимаюсь энергетическими практиками уже несколько лет. Как мне научиться быть ченнелером? И, uh -huh, и те идеи, uh -huh. которые у меня иногда возникают, знаешь, как вот говорят потоком, я сижу и у меня ш -ш -ш -ш вот так вот откуда-то, я даже не думаю, мне просто uh -huh. идет информация, yeah, uh -huh. ли это? Ченнелингом. То есть я просто не знаю, там, как, кто мне это говорит, например, просто идеи идут. Вот расскажи, mm -hmm. пожалуйста. Ну да, это как раз, я думаю, важная практическая часть. Мы можем без такой практики медитативной обойтись. То, что многие спрашивают. Хорошо, что ты именно обращаешь внимание, что идут идеи. И многие пишут, что вот идут идеи, как отличить их от того, что это ченнелинг. И мой ответ опять же касается процесса обучения. Как и везде, нужно приложить усилия для того, чтобы обучиться, даже если есть основные навыки. и даже и если их нет, тоже нужно обучиться. Ну вот если в случае, что уже есть, да, уже что-то идет, как в этом случае быть? Вот это самая простая практика, которую всегда вот мы в нашем кругу, а это вот Я мы готов. общаемся с журналом "Планета Ангелов", группа Света сайт, вот магниты духа, сайт и, соответственно, проект вознесения. Вот это наша такая световая. А, тусовка, можно сказать. Ну, прощай, на самом деле, это вот те люди, которые действительно достоверную информацию очень глубоко передают, касающиеся различных аспектов жизни, потому что ченнелинг, ченнелингу, ченнелингу Роз, да, бывает какая-то размытая информация, вроде бы приятные энергии, но вот по сути ничего нового, ни о чем, ну да, может, кому-то это тоже близко, так же, как и молитвы. Ну, у каждого свои потребности, у каждого свой возраст души, своего готовность принимать ту или иную информацию, даже просто воспринимать. Поэтому здесь ну, вот эта вот практика именно тренировки она называется условно-автоматическое письмо, но это вот потому, что раньше именно в России был такой термин автоматическое письмо, медиумы еще в начале 19-го, в конце 19 в начале 20-го века записывали информацию с помощью автоматического письма. Это когда ставили ручку, и ручка двигалась сама. Вот так прикольно, конечно. Я тоже хотела бы так получать, мне кажется, такое очень близко такому шоу, и очень, ну, я вот всякие люблю такие фокусы, да, как и все, очень вдохновляю. Но меня почему-то так никогда не получала, и не ставила такой задачи. Может быть, надо как-то попробовать. Просто я левша, мне не очень удобно всегда писать. но вот практика, она называется так, что именно тренировка автоматического письма. Почему я говорю, что она есть изложена на сайте группы Света. Если вы не найдете, напишите мне в директ, и я вам ее сброшу. И э, там, в общем, очень просто описано, что сначала э, с утром или перед отходом ко сну, вот очень близко к тому, что называют там утренней да, страницы. Кто-то, может быть уже слышал, только здесь вот небольшая нужна подготовка. Это вот дыхание золотистой праной энергии. Ты встаешь и начинаешь дышать просто воображение, представляя золотистый свет, что он наполняет через макушку проходит. Ну можно там через шишковидную железу дать намерение через вилочковую железу и сердечное пространство, потом по всему телу. Если ну, трудно это запомнить, так заморочиться, то просто наполнять светом золотистым каждую клеточку тела, золотистой праной энергии. Она повсюду нас окружает, во, все, во всех китайских, вот, даосских учениях, вот эта вот прана, эта энергия там, ци, она тоже, они очень-очень давно знают, <кх> Да, вот я тоже использую ну, ее в практиках своих, когда мы да, наполняем, да. как под водопадом золотистого цвета стоим. Да. Ну да, вот. можно так. Вот эта настройка проводится, и потом дальше садишься за компьютер или ручкой, да, если удобно, задаешь какой-то мысленный вопрос, призываешь свое высшее. «Я». Ну или просто в никуда, если там с Высшим я пока непонятки, я так еще ну, как бы не сразу это поняла вот эту ипостась свою, хотя, в общем-то, это азы, с этого говорят, нужно начинать, но у меня было вот просто я в никуда обращалась и задавала вопрос, и вот записываешь то, что идет не, главное здесь не думая, там, я это, вот я помню, первую у меня, ой, наверное, это я, вот, наверное, я это придумаю. Вот эти мысли, конечно, отвлекают, здесь помогает практика медитации, когда ты просто научен уже концентрироваться, ну или ты вообще хороший работник, когда ты умеешь на чем то концентрироваться, то же самое, просто концентрируешься и пишешь то, что то, что идет и в общем так нужно практиковаться хотя бы там по 5 по 10 минут и вот со временем будут ответы идти все более глубокие все более такие удивляющие что ты вроде как сам этого не знал а это идет именно как твои собственные мысли но более такой упорядоченный поток если сначала это совсем кажется ну да я вроде это знаю пишешь знакомые какие-то те понятия, то все больше и больше с практикой будет появляться чего-то нового там. Вот мне кажется, абсолютно простая. Я уже когда вот так вот прошла такую, какой то несколько таких, там, может быть, 10-20, может быть, там два месяца, я уж не помню. Я для самопроверки включала наушники с музыкой достаточно громко, также спрашивала, и ну, поскольку ну, как бы, музыка от своих мыслей это точно отвлекает, записывала то, что рождалось вот в этой музыке, помимо моего мыслительного потока с наушниками. Я сначала думала, нет, я вообще ничего не услышу. Оказалось, еще проще, видимо, вот этот шум просто убирается. Ну и музыка вот, Моцарта, Чайковского, мне ближе, потому что я ченнелинг с Чайковским проводила, тоже один из первых, и поэтому вот у меня и дочка его любит, Ты помогала. откликаются. Простые... да? да? У, меня, у, меня, у меня очень откликается, давайте посмотрим, что у нас еще 10 uh -huh. минут, в принципе, есть, что пишут те, кто смотрит, сердечки вижу где -то достать, -то. <с> да, тут, <с> <с> друзья, просто нужно настроиться на определенную волну. <с> Для этого не обязательно Т траву мы пьемся в чае вкусном. <с> У меня по утрам, пишет Леночка. Вот. Ну, смотрим, пока обратной связи по практике mm -hmm. нет, но я думаю, что. Да, многие ну, можно да. это применить, и это на самом деле же реально, здесь как бы, ну, ты сам себя, как можно сказать, проверяешь. Uh -huh. Настроился, написал, прочитал, есть польза для тебя, пожалуйста, применяй в своей uh -huh. жизни. Ну, да, абсолютно да, практическое. Да. Я хотела еще, еще раз резюмировать такие основные назвать принципы для того, чтобы обучиться ченнелингу, то есть такую вот основную дорожку показать. То есть важна, во-первых, психологическая готовность к приему такой информации, потому что именно страхи, и страхи, они не на пустом месте возникли, а как и закрывали способности. Помните, вот годы Инквизиции, да, когда сжигали, когда изгоняли из общества, да, не давали с общаться. То есть вот проявление этих способностей было равнозначно смерти. Вот это, конечно, на генетическом уровне у многих женщин, в том числе, которые замечают за собой интуицию развитую. Да? Вот я как сказала, да, многие говорят, муж удивляется, вот ты как скажешь, так и есть, потому что ну, вот это все живо. Но проявления нет именно из-за страха вот этого давнего. Соответственно, вот нужно осознать, что может быть этот страх и э, вот, вот это вот духовное развитие. Что такое духовное развитие? Это начинается оно с того, что вот в этом плане рекомендую как раз вчерашний мой ченнелинг э, от Иисуса с днем э, Воскрешение, э, о том, что мы на самом деле действительно Дух, э, Дух Божественный в теле, вот с со этого факта, потому что с него начинается много, Это то, что если это Дух, то без ты, вы бессмертны, смерти нет, что, возможно, жизнь после жизни, и, соответственно, возможно, общение с теми, кто после жизни. Вот это основа духовного развития. И когда ты понимаешь, что все, да, все мы Божественные, и опять же, если ты Дух Божественный, то и, то и родственники, и животные — твои домашние животные. И вот этот страх, вот это осознание, просто я к чему говорю, не просто вот высокие слова, что он трансформирует страх, что кто-то тебе прицепится, кто-то тебе там что-то не то скажет, кто-то тебя будет преследовать. И, соответственно, у тебя самого обычно, кажется что еще страх есть, когда у тебя есть агрессия. Вот эту агрессию тоже трансформирует Потом второе, вот эта психологическая готовность, когда есть, то следующее — это именно прокачивание навыков, то есть именно тренироваться. Есть замечательный курс у моей коллеги Светланы Драчевой, авторский курс да по общению почему? с Я, да, мастера Кираиля, она проводник, канал вот такой сущности света из восьмого измерения мастера Кираиля, которая как раз специализация помощь развивающимся сообществам и людям. Удивительный курс. Красавец, мужчина с большим юмором, очень радостный. Вот она дает в совокупности. Это и с помощью снов обучение идет осознанных сновидений, и с помощью этой гарантии того, что Положительный будет вот этот прием ченнелинга через тело, через отчувствование ощущений в сердечном пространстве. Вот в рамках курса идет идет вот этот процесс обучения, она включается в каждую индивидуальную работу. Если у вас будет запрос на такой курс, вот я Светлане повещала, потому что, ну, я как бы, я с ничего не имею, но я прям очень хочу среди людей жить, которые принимают ченнелинг, то есть о своем окружении заботиться, мне очень интересно с такими людьми взаимодействовать, обсуждать, что-то, какие-то общие темы, то я Светлане передам, и она группу такую может собрать именно под запрос, помимо того, что у нее такой поток идет постоянный, Определим время, то есть тоже мне пишите мне или Светлане в Директ, если у вас есть запрос на это обучение в течение лета, какое-то время подберем общение с Высшим Я и приема энергоинформации. Не на 100% не могу гарантировать, что курс вы пройдете там три недели, сразу начнете принимать послания, но то, что это будет таким запуском мощным, раскрытию этих способностей, это 100%, потому что ну, я сама... Примерно таким же способом через это прошла. Да, надо какую-то группу такой собрать для новичков, для да, тех, да. у кого еще сильный ум, да, потому что тоже сразу начинает. А вот это да, как, а вот да. здесь как. Вот. Я в любом случае. София, Зачу... да, примерно, Я не помню точно, может, три, может, пять недель, ну не очень долго. Да, ну, если кто-то есть из моих подписчиков, пишите, давайте подумаем, почему попробуем, почувствуем, это новые какие-то грани себя узнать и ощутить, мне это все давно интересно, и я вообще с удовольствием туда шагну в большую глубину. Вот, Идианочка, тебя благодарю. Благодарю очень, Мне очень хочется еще с тобой беседовать на эту тему, если есть такая будет временная возможность, потому что а, как ты применяешь это в практике, да, вот эти знания, которые ты получаешь для себя, как ты делишься это с другими да, вот людьми. То есть, вот это вот это еще такой момент очень важен. Что угу. это не просто там мы космические там какие-то люди, да, что да. принимали информацию, а как это да. в жизни. Ну, вот здесь... Внутри тебя есть мудрец, живет, да? Тебе ни с кем не надо совместно, хотя у меня рядом мудрец. У меня, получается, два мудреца. Внутри тебя мудрец, который знает именно твою ситуацию досконально, потому что в похожих ситуациях у разных людей может быть разный опыт. Например, там, не знаю, у кого-то не знаю там муж изменяет да, ему нужно прокачивать терпение и развивать свободу женщин у нее такой жизненный урок а какой-то женщине да вот везде все говорят развивай свободу а у нее урок в том чтобы научиться отстаивать свои границы при этом давая себе и другим свободу то есть это вот такой усложненный урок и как вот это понять без связи с высшим я ты можешь ходить не знаю по всяким тони робинсом и тратить Кучу денег, кучу консультирования, чтобы до этого дойти. А, вот такого рода подсказки, в чем в каждой ситуации конкретно твой урок, что тебе нужно конкретно делать в каждой конкретной ситуации. Не для всех, не общие рекомендации, где ты там выушиваешь по кругу. более тонко, более тонкая эта информация, более чистая, что ли, так, наверное, это сказать mm -hmm. можно. Да. да, благодарю тебя, Дианочка, но все, минута. Да, Спасибо. Благодарю, благодарю. благодарю за вопросы интересные, за время, что ты уделил. Очень приятно с тобой общаться. Надеюсь, mm -hmm. еще увидимся до новых встреч. Благодарю, друзья, за участие, за сердечки, за ваши комментарии. До... Благодарю. Всего доброго. До встречи.